Доброго времени суток вам. Я с радостью сообщаю, что мы начинаем наш видеомарафон, который был запланирован давным-давно. Я руководитель Car Hauling департамента в компании Dispatch 42. И в этом видео мы поговорим коротко о нашей компании, о том, чем мы вообще занимаемся. И немного больше я расскажу о... Кархолинг департаменте, именно о том департаменте, которым руковожу я. Значит нашей компании немного более пяти лет, хотя руководящие звенья в компании работают гораздо больше в этой сфере. Мы решили пойти совершенно по другому пути. Мы отклонились от стандартного традици... традиционного диспетчера, мы... мы осуществили идею разделенного диспетча. Очень многие грезили об этом, очень многие думали, но Всем прекрасно было понятно, что на это уйдут годы на то, чтобы построить эту систему, на то, чтобы проверить ее, на то, чтобы внедрить ее в работу и на то, чтобы уже, как говорится, на практике проверить. Значит, как это работает и в чем разница? А разница в том, что вместо того, чтобы иметь одно ответственное лицо за один трак, в нашей компании у вас будет четыре человека, которые ответственны за тот же один трак. Углубляться в детали я не буду, потому что есть коммерческие тайны, но в двух словах. Есть люди, которые занимаются только тем, что букают лоуды, есть люди, которые только общаются с водителями и направляют их, инструктируют и решают их проблемы. Есть люди, которые занимаются документацией, и есть люди, которые занимаются планированием. Планирование – это движение водителя относительно факторов, очень многих, очень много информации анализируется перед тем, как спланировать будущую неделю водителя. Вот, собственно, и все в двух словах о том, как происходит процесс работы у нас в компании. Теперь более детально о о кархолинге, кархолинг департамент также работает по системе разделенного диспетчера. но тут получается три группы людей, одна группа людей опять же букают лоуды, целый день на рынке, анализируют рынок и стараются подобрать максимум по профиту и по комфорту, то есть тут у нас много пиков, много драпов, поэтому нужно высчитать время, нужно правильно рассчитать движение водителя так, чтобы он успел загрузиться и разгрузиться в тот же день. Вторая группа людей, я предпочитаю женский коллектив на эту позицию, это девочки, которые непосредственно занимаются тем, что они перепроверяют грузы, то есть звонят на pick-up и удостоверяются, что груз готов, что груз оплачен и что груз можно забрать именно тогда, когда нам это нужно. Также они общаются с водителями и направляют их, советуют и решают их проблемы. Они переносят грузы с Central Dispatch в Super Dispatch, или с какой бы то ни было платформы, или даже если Dispatch делается через mail они всю информацию переносят в Super Dispatch в комфортном виде, Добавляют всю документацию, добавляют лот, байер номера, ВИН номера, все, что нужно для того, чтобы водитель беспрепятственно забрал автомобиль. Для перевозки, конечно. И третья группа людей, это девочки, которые занимаются аккаунтингом. Если вам нужна эта опция, кроме аккаунтинга они занимаются всей документацией. Я говорю о Certificate Holder. И я говорю о сетапах с брокерами. Вот в таком режиме мы можем гарантировать, что мы сделаем минимальное количество ошибок, что будет минимальное количество простоев и минимальная потеря времени. Что, конечно же, максимализирует гроз финальный. Тот, который мы считаем в конце месяца или в конце недели, кто уже как, есть аккаунт-менеджера, которые ответственные, за, есть ответственные поставленные за каждую компанию. То есть, если у вас, предположим, 15-20 кархоллеров, пусть будет больше, вы не звоните там пяти-шести диспетчерам, вы звоните одному человеку и получаете полный отчет по каждому водителю, если вам нужен письменный отчет, это также не проблема, абсолютно. Задавайте формат, либо я могу вам предложить формат, так как первое, самое первое общение происходит со мной, знакомство с онлером компании, я объясняю все, причем детально, я могу кое-что посоветовать. Вы очень много чего знаете, конечно, но когда ты сталкиваешься с десятками ситуаций разных ежедневно, это совсем другой опыт. Когда у тебя в руках 50-60 траков с разным менталитетом, я имею в виду водителей, с разными пикап-локациями в разных городах, ты нарабатываешь опыт очень-очень быстро. В нашей компании мы в основном диспетчируем закрытые трейлеры от 2 до 6 машин, также мы диспетчируем открытые от 3 до 6 машин. И тому и своя причина, мы диспетчировали и 7, 8, 9, 10 местные трейлера, Но как показывает опыт, как показывает практика, для этого Лучше всего иметь ярд, а лучше несколько с форклифтами, то есть даже пытались создать какую-то кооперацию между большими компаниями, но очень трудно он рам договориться друг между другом, все время каждому кажется, что один делает больше другого. Поэтому очень скоро мы начнем, мы будем этим заниматься, но нужно кое над чем поработать. И тогда мы сможем диспетчировать кархоллеры, которые могут перевозить 7, 8, 9 и более автомобилей. Но для этого нужно проделать очень-очень много кропотливой работы. Я говорю и о контрактах, которые нужно заключить, и которые уже в процессе переговоров просто в один момент нужно будет сразу большое количество холлеров, чтобы покрыть потребности заказчика. В общем, я могу еще более детально рассказать о нашей компании, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, задавайте тему для видео, снимем отдельно, запилим видосик, под то видео, под тот, вернее, вопрос, который будет наиболее насущный.